Ладно, пора уже ложиться спать, уже ночь наступила. Ну, а проект я закончу завтра. Да, шикарный дом. Жаль, конечно, что придется тебя завтра уже отдавать владельцу. Но эта неделя в этом доме была просто кайфовая. Да, жаль, конечно, что приходится уезжать. А, единственное, интересно, почему владелец запретил мне ходить в подвал? Ну, то есть, я понимаю, там, может, у него какие-то запрещенные вещества лежат, что очень вряд ли. Но даже не объяснил причину, просто сказал, что нельзя туда ни ногой. Это странно. Так, ну сейчас еще не так уж и поздно. Относительно Может сходите посмотреть, что в этом подвале Ну как-никак, последний день в этом доме Почему бы и нет Да и тем более вряд ли кто-то об этом узнает Камер-то тут нет Так что Можно и посмотреть Так Вроде бы это подвал, да? Ага В яблочко так, нужно прихватить с собой фонарик Он мне там точно пригодится Так, ну что ж Правда я вижу, то что там горит свет Может быть фонарик мне не пригодится Ох, пта. Да это прям целый катакомбы а не подвал Да уж, ну и жуть не стану удаваться подробности пока, что в этих коробках находится. Сначала лучше осмотреться. Ну а там уже и посмотрим, что внутри. Че то зацепи. Так, вижу два прохода. Ну, пойду в самый ближний. В принципе, логично. Да уж. Че ты зацепи тут? Зачем они тут вообще нужны? Странно. Очень странно. Но лучше, конечно, их не касаться. А то мало ли вдруг. Я же даже не знаю, может в этом подвале кто-то живет, поэтому нельзя сюда ходить. Ага, погоди-ка. Тупик. Ладно. Недалеко я ушел. Да, но в принципе и к лучшему. Не хотелось бы лазить полночи по каким-то неизвестным катакомбам. Ну или по подвалу, хрен знает. Но не очень-то похоже на подвал. Да уж. Свет в каких-то местах не работает. Но в принципе... В принципе, тут не так уж прямо темно. Вполне себе все видно. А это еще что за дыра? Ладно. Лучше туда не буду соваться. Ага. Че, блядь? Кровь? Что, блядь? Как это понимать? И там она продолжается. А это уже ни хера не смешно. Стало как-то жутко. Но я должен узнать, что там. Не зря же я, блядь, сюда спустился. Как говорится, слабоумие и отлага. Почему тут повсюду цепи, кровь, всякие бумаги, коробки? Что это, блядь, за место? Я всю неделю жил в этом доме, не зная о том, что в подвале тут какая-то херня случилась. Сколько крови. Это что тут произошло такого? Охереть. Чумолеть херня. Цепи. повсюду цепи. Странно. Это выглядит очень жутко. Как представлю, что кто-то побежит прямо сейчас оттуда. Жуть. Я даже не знаю, куда бежать. Я даже не знаю, где вот эта часть-то заканчивается. На первом повороте там тупик. Один, все завалено коробками. И снова дыра. Кажись, я там вижу. Это какой-то проход. Похоже на срез. Ладно. Вот ну, что... Какого? Что, блядь? Что здесь, блядь, произошло? Да ну нахуй. <свист> что, что это, блядь, было? Блядь. Зачем я вообще сюда полез? Блять. Да ну его нахер. Нужно позвонить в полицию. Да там какая-то херня произошла. О, бред. Теперь этот дом мне кажется таким уж и милым, как говорится, сладких снов.